одиннадцать. Все. Э, Или Сергеевич в Москве в Америке в Америке в, Аблете, в Коману работает. Да. да, наш депутат представляет интересы муниципалитетам в Соединенных Средневековщик Америки, да. Возможно, возможно. Как-нибудь Курленков здесь на уже Дочка -то. да, там, на выгу по-моему. Ну, все возможно. Ладно, Я не получаюсь ни в газете, ни в кино. Лучше меня там Ладно? Это Как получится, Дмитрий Иванович? Нет, нет, нет. Не. Я просто это, сегодня без макияжа Итак, добрый день. Добрый день. Сегодня 25 октября. 12 часов 03 минуты. Уважаемые коллеги, благодарю, что 11 человек наличствует. Ворум есть. Уважаемые присутствующие, спасибо всем за субботник, очень все состоялось, и все наше, вот, то, что мы играли, наш подрядчик все Там много осталось, но здесь все доведут до конца. За субботник спасибо огромное, потому что хотелось бы отметить, Учащихся 490 пер школы, мы там в газете написали, что работали все, но вот э, ребята работали еще и на Муравском кладбище, в Заневском парке. Работали в парке и вы в парке. Поэтому в газете все отмечено. Там целая подборка. Уважаемые депутаты, проект повестки дня э, был всем разросным. <свят> Будут ли по э, вопросы по проекту по повестки дня? Э, если нет в разном, никто не хочет. Никто не хочет. Спасибо. Э, если нет предложений поправок, то предлагаю принять.. Э, Повестки, проект повестки дня. Кто за данное предложение, прошу проголосовать за, против, выдержались идионы. Единогласно. Продолжаю. Второй вопрос повестки дня. Это назначение слушаний э, по проекту бюджета. Значит, бюджет, бюджет внесен, установленные сроки. Будут ли вопросы по назначению публичных слушаний о бюджете минулого на 2019 год? Есть предложение принять за основу. Кто за данное предложение, прошу проголосовать за. Против, воздержались? Благодарю вас. Будут ли в поправке замечания, если нет желающих не выступить, то предложение э, принять в целом? Кто за данное э, предложение, прошу За. Против, воздержались единогласны. Спасибо, уважаемые депутаты, за второй вопрос для общего сведения, но дополнения публичные слушания по, по проекту бюджета будут. Состоятся 9 ноября с 19 часов, с 19 до 21 в кинотеатре Заневский. С залом мы договорились, уважаемые присутствующие, обязательно приходите, будет очень интересно. Мы расскажем, что мы сделали и, и, и что мы собираемся делать в 19-м году. Поэтому, а, Депутаты, спасибо за 9 ноября кинотеатр Заневский, Кас, 47, 9, 11. кинотеатр Заневский с 19 до 21. Время всем удобное после 18, ну, но 9, Заневский и 19 коллеги, третий вопрос э, поездки дня Значит, проект всем рассылался если нет вопросов дополнение предлагаю принять за основу кто за данное предложение прошу проголосовать. за против воздержались. единогласно благодарю вас если нет поправок то э, разрешите к третьему чтению по принятию решения. Значит, есть э, предложение принять э, решение в целом. Кто за данное предложение? Хорошо за? Против задержались единогласно Благодарю вас. Третий вопрос это изменение в бюджет 2018 года. Четвертый пункт. Э, Повестка меня это предложение о об общественном совете. Коллеги, всем рассылалось, значит, будут ли вопросы по положению. Если нет вопросов, есть предложение принять за основу. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. За, за против, воздержались. Вы сдержались. Решение клиника. Благодарю вас, Александр. У вас какие-то вопросы или дополнения? Просто не понимаю. В обращении жителей, но надо минимум 5 депутатов, чтобы инициировали поименное голосование. Коллеги, я обращаюсь ко всем присутствующим депутатам. У меня предложение проголосовать за поименное голосование. Кто поддерживает? Не нужно я один, еще четыре человека. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять. Благодарю вас. Значит, с пятого пункта мы голосуем. По, в протоколе указывается поименное голосование. Значит, еще раз прошу для принятия решения по-поименному голосованию прошу проголосовать значит напомню вам для того чтобы вынести решение на на ваше обсуждение нужна инициатива не менее пяти пройдите если не слышно вот место есть слышу, Вы, ну, хорошо У меня ми микрофон есть, могу мало ли голосе, тембр. Я попрошу, вот. Спасибо. Значит, еще раз, для того, чтобы вынести решение о поименном голосовании, значит, нужно 5 голосов. Мы набрали 8. Теперь депутаты должны, это по регламенту так, депутаты должны принять решение о поименном голосовании. Кто за то, чтобы с пятого пункта повестки дня велось протокольно поименное голосование за считайте, против воздержались один воздержался вот. благодарю вас пятый пункт значит проект пятого пункта проект решения рассылался всем Значит, э, будут ли вопросы по пятому пункту повестки дня? Если нет вопросов, то предлагаю принять за основу. Напоминаю, здесь э, нужно большинство от присутствующих. Кто за данное предложение принять проект по пятому пункту повестки дня за основу? За основу. Против, воздержались. Благодарю вас. Каганкова Благодарю Значит, если нет поправок, если нет э, дополнений, то есть предложение принять решение Напоминаю, это члены общественного совета. Те 27 человек, которые у нас. Э, Значит, две трети от 40 э, принимает у нас совет. И одну треть назначает глава. Э, значит, Кто за то, чтобы принять проект решения в целом? Коллега, за, против, воздержались. Вы Спасибо. Э, шестой пункт. Повестки дня. Э, положение об общественной приемной значит у нас это положение об общественной приемной напоминаю это не нормативно правовой акт это был в общем-то регламент работы общественной приемной потому что там возникали разногласия у нас но надо рассматривать общественную приемную как площадку для взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Это как раз те вопросы, которые у нас поднимались в начале лета. Значит, э, коллеги, если нет вопросов, дополнений, замечаний, э, предлагаю принять за основу. Что за данное предложение, прошу проголосовать за. Вот, Мария Дмировна. Наталья, вот место есть, проходите. Ну, просто... А там дверь закроется. Вот есть стол. Вот есть. Вы запишитесь обязательно. коллеги, извините. За основу. Извините, за основу кто? За? Против? Выдержались. Одна. Так, будут ли поправки дополнения изменения, потому что хотелось бы все-таки озвучить тех людей в конце. Если нет поправок, дополнения изменений, предлагаю принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. За, против, воздержались? Благодарю вас. Благодарю вас. Вы тогда по очереди ходите с дамы. Значит, напоминаю, спасибо э, коллеге за принять те решения. Э, нужно озвучивать те фамилии, э, кто у нас? Нет, не физикам там. Не надо, да? Все есть? Все, безогласно. Это что? Вы имеете в виду общественный совет? Да, да. Это, это об общественном совету. Пожалуйста. Значит, нашего э, жилозом. Ой, а я десятки. Десятки. Значит, общее Егорова, Зырянова, Лыскова, Самсонова, Смирнова, Тишченко, Чарыкова, Пинкова, Федосова, Мацейкович, Плешкевич, Чайковская, Андреева, Елисеева, Ефимова, Зеленова, Шишкина, Картошкина, Лебедева, Леневич, Божева, Плеханова, Авельянова, Шимарина, Антонова, Золотарева и... 27 человек Коллеги, шестой пункт э, об общественном приеме Будут ли вопросы? Если нет вопросов э, а, Подождите да? А состав... Подождите, что Ром, извините. Прям такая скорость я не, не ожидал, честно. Спасибо. Огромное. В разном есть пожелающие. В разном. Коллеги, поскольку у нас это не очередное, то следующее заседание у нас 12 ноября в 17 часов здесь. Значит, Уважаемые приглашаю, приходите обязательно, потому что это институтно, а, там у нас, значит, устав, мы не делаем новую редакцию, мы делаем технические правки, приводим в соответствие действующим законодательством, потому что, наконец-то, городская прокуратура заинтересовалась, состоянием дел коллеги Матиши, я могу с микрофоном, если вам мешают разговаривать, вот ложились вот так бы вот, каждый раз. Нормально, да? Еще раз. Добрый день. Значит, коллеги, напоминаю, что 12 числа, это понедельник, 12 ноября в 17 часов здесь очень будет очень актуальная поездка дня. Это... Принятие устава. Нужно будет 14 голосов за я, напоминаю, присутствующим. И, безусловно, хотелось бы 12-го принять бюджет в трех чтениях за одно заседание. Это все возможно, это все нормально по законодательству. Поэтому э, на сегодня у нас все. Единственное... Э, там были обращения, вот, э... да? нет уже обращений Почему? да? У меня есть да, пожалуйста, вот, ну, может хотите, быть, поскольку... Курился, так у нас Сейчас, будет, если правда? сегодня быстро, да, может быть, да. мы просто минут 15-20 по Хотя, солнечный день, золотая да, осень, приятно. А почему ну, сейчас я не могу сказать? Так, Может, ты, Пожалуйста, спрашивайте. Ну вот мы, жители нашего округа, не понимают, почему взрослым не покупают билеты в театр. Выделяются на это деньги. Рассказываю. Все, уже, уже отвечаю. Значит, у нас... Раньше эта статья называлась «Проведение что там театральных зрелищных мероприятий». Мы, по-моему, с 2014 года внесли изменения законодательства, поменяли вот это вот длинное название на «Досуг». Мы для того, чтобы покупать для детей, мы эту статью разделили. Мы сделали «Досуг детей именно для детей». Проблема-то в другом. Дети детьми, но по уму по уму. Нам э, вот именно отчетность. Еще раз говорю по прописке. Почему мы всегда просим, чтобы свидетельство о рождении и э, родители. Значит, на сегодняшний день для детей закуплено, Вот в бюджете 19-го там будет общая статья досуг. Просто досуг без разделения делиться будут на адресных на этапе адресных программ для детей и для жителей Житель, еще раз напоминаю я, это не исторически проживающие а по, по форме регистрации по прописке да, напоминаю 47 800 у нас по статистике на малой Вахте и 32,5 с половиной зарегистрировано избирателей вот для этих избирателей они же налогоплательщики вот э, все услуги, э, все виды работ для них. Ну вот э, так устроена отчетность. Сейчас я еще раз хочу сказать большое спасибо депутатам, что они приняли изменения в бюджет. Значит, на сегодняшний день, а я думаю, что мы примем еще одно э, изменение 12 э, ноября, потому что деньги нам должны выровнять. Пока у нас где-то полтора миллиона мы не добираем, это минусом. Но в конце октября, я так думаю, я, я ни корабельников, ни председатель комитета, но думаю, что деньги будут. Для того, чтобы нам исполнить бюджет, максимально исполни, Значит, у нас э, э, должен быть портфель мероприятий. Вот у нас, к сведению, 9 миллионов, на 9 миллионов порубочных билетов на Малой Орте. Это выбрак, деревья выбракованы. Вы понимаете, да, что если сейчас начнется массовый спил деревьев на Малой Орте, вы же понимаете, какой будет ужас. Но я думаю, что тот же не менее ужас, когда дерево падает на чей-то автомобиль, и мы выходим на, на, на нас выходят суд и мы выплачиваем ну, вот, по моему последние 600 тысяч ну, за автомобиль потому что дерево обследовалось ну скажем так на, на уровне двух метров специалистами садового Паркова, не нами а рухнуло оно там образно с трех ветка упала и джип полностью восстановлению не подлежало. Тут и думаешь, значит, по справке на Малуфте она самая, ну, самая большая в процентном отношении по озеленению. Поэтому в текущем году мы будем исполнять адресную программу по спилу, сносу, кронированию деревьев в тех объемах, которые у нас запланированы. Потому что... А при чем тут театры? Сейчас, ну, подожди, мы ну, все рассказываю. Театр. Вот ты бегала с клубом. Сделали? Сделали. С, театр, с, театр, с театрами все деньги, то, что были запланированы. Мы выбрали э, мнение, я не знаю кем. Вы же все говорили, что вам не нужен выборский. Я честно, здесь все свои. Да? Я только успеваю... Не, мне... Самому интересно, я ну, от не боюсь, но самому интересно, понимаете, уже как дом родной. Вот Три человека, которые регулярно подписывают, вот, одна из них присутствует. Второй мы обзванивали, мы обзванивали. Она говорит, отстаньте от меня, я ничего не, не подписывал, она уже отказывается. Понимаете, а то, что им закупались билеты по 7 тысяч в БКЗ, 40 билетов на ГВРТ-цели, вот вы не в курсе, да? А вот. почему 40? А почему, 40? 40? Не а не почему эти знаю. люди, Я а почему даже... по 7, а не по 1000 и не по 12 тысяч? Понимаете, да? Вопросов-то очень много. Вы все просили за грибами. Ребята, давайте по закону, что значит за грибами? никаких грибов частным образом, пожалуйста, так экскурсии для жителей, для жителей по театрам деньги на этой статье были выбраны, то что было запланировано, потому что вы не забывайте, что в театре можно ходить круглый год. Ценообразование билетов. Когда нам шли комиссар Жевка, там, это, этот, и это, это, комедии Акимова, они нам просто присылают цены, да, удобно, там, Prime Time удобное время, но цены-то кассовые. Ребята, ну если вы нам предлагаете весь зал, ну пододвиньтесь, ну, хотя бы там, на четверть или на.. Третья от э, стоимости. Понимаете, а потом всем не угодишь. Вот как мы закупили для детей. Вот, да, что там 300 тысяч спектаклей. Три спектакля, 900 тысяч, зал 600. 600 на 3 800. Вот делите 900 тысяч на 1800 детей. Получите цену образования билета. Так ну везде. Выборский вас не устраивал. Да пожалуйста, устраивал пожалуйста, нам не набрать, да? не раздать Бегать по квартирам, предлагает. как делала Полюстрова, я не, не буду. Я не, ну не, кто... было мнение сформировано. А вот кто, отсутствующих, знаете, об, об отсутствующих я или ничего, или. Хорошо. Вот. Было сформировано мнение, раз. что все устали, далеко ездить, темно, скользко там, ну, это... Ну, кому скользко? Поэтому, я, я да, ну, Поэтому, я надеюсь, из вы не, не против, да, вот, туши, декорации, оркестр, вот, великолепно. Где? Дело в том, что в был было очень хорошо, если взять Горьковский и... и отхожу. Я... Нет, давайте без эмоций, давайте Нет, я расскажу, а, том, а потом что... уже вы расскажете. Я не знаю, кто за выборки голосовал. Против. Нет, я мы не, знаю, не голосуем, мы но... еще не раз не не Это... не До свидания, не не Виктория Александровна. 12-го приходите, не пожалуйста, не будем рады. рады. А, значит, у нас а, дело а, в том, что еще раз говорю, всем не угодим. Должен работать общественный совет. Господа, вы договорились, чтобы, опять-таки, вот сейчас проблема, вот две девушки у нас, это вы уполномоченные обе, да? Что? Вы уполномоченные обе, да? Да. Нет, ну я, ну, да, да, да, да. то есть вас избирали, там все, да, у вас да, все. Я да. просто пока глава Брзанин, буду, буду, буду императором. Малый вот, А я император. Так, Малый вот. Поэтому, э, понимаете, нельзя выдавать жел... э, желание одного за мнение коллектива. 822. А Где это, мнение? это 822. предела нет. Понимаете, кому-то это жарко, пилим деревья, пятый этаж ругается. Делаем благоустройство, все украли. Ну, понимаете, есть же там нормативно-правовые документы, СНИПы. Все это, понимаете, Каче. это так, ну, кажется, я приду и ну, разведу руками. Ты в первую очередь приходишь в то, что до тебя это все создавалось и бюджетный кодекс, и тот же АБЭП, и прокуратура. Все работают, все на местах. Поэтому должен работать общественный совет, чтобы было нормальное общественное мнение, а не те люди, которые отвезли уже, ну куда бы еще, мринку, да не купить нам мринку, Как потом проверяющим обосновать, обосновать, что почему там Мариванна сидит на том месте, в в билетике указано 7 тысяч, а там другая, за тысячу на стуле. Ну, понимаете, да? Проводить на улице, ну, из опыта. Проводили в Заневском, Малоохтинском, Уакея. Последнее, где мы устраивали, да, в где были, это ну, Таллиннская 21. Но не идут, не идут. Люди не идут. И 90% ты зависишь от погоды. Помните, все мы сажали елки, которые или украли, или уже они умерли, и, и убрали Уж ты дождь, сцена, Герман Орлов, Инна, бедных, шарики, и человек. Так и не надо на это деньги тратить. Но ну, еще раз говорю, кому-то жарко, кому-то ценно. Вы, вы формируйте, вы предлагаете. Я, я на каждой экскурсии говорю, товарищи, да. предлагайте, куда вас отвезти еще. Теперь на экскурсию вы только вы раз в полгода можно ехать. Но мы же предлагали. Общественному Нет. совету раз в полгода. Нет. Я вообще забила на все. Нафиг это надо. Татьяна Владимировна, да, а мы в Российской Федерации. Не мне вас учить. Поэтому я преисполнил его. Было очень хорошо, когда был ДК, когда люди ходили, как-то просвещали. Но не устраивала эта группа. Ну, группа. Ну, остальные А кого? дружителей. Нет молчать. Во-первых, тот совет, который был, не 27 человек. Еще раз извините, не 27 человек, а 26. Откуда взялась пасека, никто знать не знает. По поводу нашей работы. Если работал совет плохо, 26 человек, ужасно. По какому же праву вы награждали какими-то письмами, благодарностями? Почему? Люди работали плохо. Почему награждали? А если извините, пожалуйста. Люди работали плохо, только что и награждали извините, за работу. извините, пожалуйста, дайте это сказать. По поводу театров, никто не отказывался от выборского. Никто вы спрашивали, никто. что вы хотите. Мы вам, вот там группа людей была. Мы хотим по всем театрам, по городу ходить. Ходите. Берите ходите. с нас деньги дополнительные. Нет, Почему? Я нет, не нет, себя. нет. Вот нет, никаких нет, денег. Вот никаких. От вас, вот лично да, от да, вас уж... денег не надо. Потому что от... здесь да, улицы, да, там, уже... где частные деньги, уже это... Уже УБС это... уходит хорошо по опте. Вот, спасибо вам надо, большое. Спасибо огромное. Когда не у меня надо. было несчастье, когда меня обокрали, вы изъявили желание мне помочь. Помните? Дальше. Да, не, выясняем, не надо. Но потом отношения. вы объявили пенсионерам малой гофты, что вы, мне, что, вы мне, что вы мне дали за что-то. Вы не сказали, но, что надеюсь, вы мне Ваня, дали за Не вводите вы людей в заблуждение. Я хочу более на не надо здесь объясняться. Не надо объясняться. Совет вы сели поговорить. Работал. Ваша подруга отсутствует, да, боевая. Да, пожалуйста. Здесь многие присутствовали на прошлом собрании, да? Да. И все слышали, кто был против э, того, что вы предлагали в театр? У всех слышали, кто был против. Ну так это разговор был Все депутаты были некоторые против. Все были в курсе. Подождите, вас не перебивал. Были, видели, кто был против. К чему вы эти вопросы сейчас задаете? Скажите. Я никому не задаю. Дело в том, сейчас что. Мнение... Вопрос, почему мы не ходим? А потому что группа лиц была против. Это а это мнение случилось. Общественного совета надо учитывать? Ну, депутаты учитывайте. против, да. а Общественный значит, совет не учитывал, нет. Значит, кто-то не учитывал депутатов говорит. это мнение? А значит, наше мнение никому значит, не, депутат, не, не интересно. В этом не, не сейчас на собрании, а конкретно с депутатов не с праздниками, за которых вы голосовали, почему они поддерживают другое мнение, зачем? они важны? ваше. Вот и весь вопрос. А зачем, зачем? зачем вы зачем? вообще выбираете депутатов, которые не поддержит ваше мнение? Зачем? Павел Анатольевич, заседание это закончено, это частная беседа. Нет, это не частная беседа. Напоминаю, это встреча депутатов с населением вы, вы, вы прям уже можно ограничить съемку спасибо большое Дмитрий Иванович, Нет, закон мы тогда перейдем о в другое помещение вы Пожалуйста, пожалуйста вы так увлеченно все снимаете вот именно что еще раз а... Все? Датьяна, да, все, спасибо, я хотел просто поговорить, но вот, что получается. Хотелось бы узнать. У если вы можете повеситься, я повешусь, а все остальные нет. Так, ну ладно, мне дальше скучно в самом деле.